на моем канале меня зовут елена туманова и сегодня я вам покажу как я зарабатываю в интернете я зарабатываю с июня месяца в стартапе называется Мат клуб и на сегодняшний день у нас уже есть три стабильно работающих направления откуп это реально работающий бизнес, реально работающая it платформа на базе которой создаются различные проекты и мы как инвесторы можем участвовать либо в каком-то одном, либо во всех во всем, что предлагает нам компания. Так вот сейчас три постоянно работающих направления, в которых я зарабатываю. Сегодня я вам покажу, откуда прилетают денежки и как быстро их можно вывести. Начну с первого самого любимого, это пассивный доход, это то, что обожают все люди в интернете, кто хочет зарабатывать, те, кто ищет волшебная кнопка бабло и так далее. Всем здесь будет место, так что приходите, обращайтесь, расскажу. Пассивный доход мы строим с помощью инструмента, который называется стейкинг, у меня в стейкинге работает долларов 1 км равен $1, доллару соответственно мы инвестируем в долларах, выводим деньги в долларах и свои дивиденды мы получаем тоже в долларах, стейкинг работает как часики, ни разу не было, чтобы деньги нам не начислялись, каждую пятницу мы получаем свои проценты, так как это реально работающий бизнес, то процент зависит от того дохода, который получает компания, больше доход мы получаем больше процент, меньше доход мы получаем меньший процент, но в среднем где-то это колышится от 2 до 5 процентов каждую пятницу. Денежки выводятся достаточно быстро, регламент 72 часа, но, как правило, они выводятся самое длительное, у меня было 12 часов, а сегодня вывелись буквально за где-то за один час депозит работает пока не увеличится в пять раз то есть у меня прекратит работать депозит пока я не выведу вот каждую пятницу я вывожу денежки пока я не выведу 5000 долларов вот так это работает минимальная сумма входа сюда 10 долларов но я рекомендую вам заходить на не меньше, чем на 100 долларов. И все партнеры моей команды заходят не меньше, чем на 100 долларов, потому что здесь открываются два источника дохода. Это пассивный доход и возможность зарабатывать на рекомендациях. Партнерская программа у нас отличная. Шесть линий в глубину. Вы можете зарабатывать не только со своих личных приглашенных, но из партнеров ваших партнеров. С первой линии вы зарабатываете 5 процентов. Вот смотрите, у меня за все время заработан 2817 кмр или долларов. Это все, что по реферальной программе. Дивиденды отражаются у нас здесь каждую пятницу. Сегодня пятница и сегодня тоже прилетели денежки. Здесь я сейчас немного подкапливаю, то есть здесь у меня за несколько периодов. Как только здесь наберется побольше сумма, я, конечно, их выведу. Так, что еще хочу показать. Да, с партнерские я вывожу, дивиденды я накапливаю. Также с дивидендов я сейчас участвую в лотерее. Кстати, у нас уже 4 инструмента, в которых мы можем зарабатывать. На этой неделе у нас запустилась лотерея, и первый розыгрыш у нас будет в суббот, вернее 12 числа у нас будет воскресенье первый розыгрыш. Один лотерейный билет стоит 10 долларов, и вы можете купить любое количество лотерейных билетов, и очень быстро удвоится, буквально за одну неделю. 50% процентов лотерейных билетов у нас выигрышные, и мы выигрываем деньги поэтому тоже прекрасный инструмент рекомендую к использованию кто не хочет заходить какие-то длительные инвестиции значит стейкинг я люблю давно инвестирую и все у меня меня очень радует. Давайте покажу, как я вывожу денежки. Денежки выводятся либо в тронах, либо на Perfect Money, либо в наших внутренних токенах КМХ, которые потом можно будет продать. Вот смотрите, сегодня я поставила на запрос на вывод 103 кмр или 103 доллара. Вот видите, 10-12. Это вот такое количество трон. И вот, пожалуйста, уже, уже все выведено. То есть буквально за несколько часов. Все работает. Могу показать, что деньги вышли ко мне на трон кошелек. Вот они, смотрите. Вот они на трон кошельке. Вот все они пришли. Поэтому все работает, как часы. Рекомендую к использованию. Про дивиденды сказала. Теперь, где еще мы здесь зарабатываем? У нас есть наши токены X. Токены созданы исключительно для заработка мы покупаем их, когда они по низкой цене кстати сейчас очень хорошая цена можно взять и похолдить либо подержать, подождать пока цена увеличится продать и тоже будет вам чистый доход я считаю что это тоже пассивный доход его можно использовать там тоже все очень просто настраиваться все инструкции у меня есть обращайтесь расскажу как это работает и токен Торгуется на бирже PancakeSwap, поэтому этому каждому доступно. Нужно только открыть кошелек Metamask. Еще сейчас покажу самый сейчас в приоритете, вернее, на втором месте после пассивного дохода. Это наша жилищная распределительная программа. Запустилась всего месяц назад. Это бизнес, который позволяет нам при минимальных вложениях выйти на очень хорошие деньги. В данной программе нет рисков вообще никаких, но это инструмент только для активных партнеров. На пассиве здесь заработать не получится. За месяц у меня здесь, плюс к тем моим предыдущим, то есть, Плюс к полученным дивидендам. Плюс к полученным реферальным. Плюс к полученным заработке на продажу. Я продала КМХ и заработала денежки. Еще плюс вот этот вот инструмент. Жилищно-распределительная программа. И это за месяц мне принесло 500 долларов. То есть смотрите, чь... три источника дохода, которые функционируют. И я надеюсь, что я в лотерее еще тоже выиграю. Каждую неделю буду покупать. Я думаю, что в любом случае удача мне не улыбнется. Конечно, не нужно внести последние деньги, чтобы играть в лотереи, но очень великие шансы заработать. Так вот, про жилищную программу. Минимальная сумма входа здесь 100 долларов. Но мы с партнерами заходим по стратегии. Таким образом, мы очень экономим и увеличиваем свои доходы в 3 раза. Мы заходим на 200 долларов и приобретаем 3 бизнес-мест. Стратегия у нас просто суперская. И позволяет нам очень быстро переходить с этажа на этаж. И выходить на максимальный доход, который мы получаем. По маркетингу с одного бизнес-места, который стоит 100 долларов, 88 тысяч долларов. Деньги существенные, достаточно для того, чтобы приобрести любое жилье в любой точке мира. То есть вот так вот денежки со всех сторон падают. И я, конечно, обожаю эту платформу. Благодарю основателей, что создали нам столько инструментов и продолжают создавать инструменты для заработка. Так, вот вывод все-таки еще раз хочу показать. Прям вот смотрите падает сюда падают с кейхом падают с лотереи упадут поэтому здесь вообще просто огонь и вот смотрите я выводила 60 20 107 216 103 и, и вот здесь сколько у меня листов на денег, когда я целых 6 листов, вы смотрите, вот я все вывожу, вывожу. Вот так я зарабатываю. В моей компании всегда самые свежие новости, всегда самые лучшие условия. Все мои ссылки находятся внизу под видео. Задавайте вопросы, пишите в личку, постоянно на связи, постоянно консультирую и помогаю моим партнерам. Расскажу, как при минимальных вложениях и минимальных телодвижениях вы можете уже в эту пятницу получать свои первые деньги из интернета. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и желаю всем нам хорошего профита.